Всем привет! С появлением режима «Королевская битва» меня начал преследовать один и тот же вопрос. Люди в комментариях постоянно спрашивают, что же будет, если парня, который бегает в Титанию, и еще не нашел себе никакого оружия, просто положить с болтовки АХ-308? То есть вы поняли, если бы у него был пистолет, он бы имел возможность как-то отстреливаться, была бы анимация контратаки, это как минимум. А если этого пистолета нет? Если вместо него нож? Неужели анимация должна как-то забагаться или произойти что-то, чего мы еще не видели? Да, сегодня будет эксперимент, и мы в этом разберемся. Так, а давайте просто вспомним, почему мы раньше об этом не задумывались. Все это время у нас были ножевые бои, где положить человека на спину было просто ну нереально. Сами прикиньте, гранат оглушающих нету, болтовок нету, соответственно, если надеть тяжелые перчатки, то ты будешь просто резать. Ведь для того, чтобы положить игрока на лопатки, нужен удар именно чем-то, либо пистолетом, либо основным оружием, но не ножом. Хотя, давай-ка я это проверю. Нет, он как стоял, так и стоит. Со второго раза конечно сдох Но то был короткий удар, может замахнуться как следует все-таки нет, видимо, на ножевых боях ну никак не получится положить игрока, используя тяжелые перчатки. Но все, видимо, другого выхода нету. Придется запускаться на королевскую битву и проверять все это прямо в боевых условиях. Да, дело в том, что режим королевской битвы находится в быстрой игре, и это все осложняет. Кстати, об этом я уже говорил, когда мы делали прошлый эксперимент на этом режиме. Да, кстати, ссылочку на него я оставил в описании. И в этот раз я столкнулся с той же самой проблемой. Комнату создать не удается, поэтому в быстрой игре приходится все это делать, все это проверять. Ладно, давайте уже покажу, что же у нас получилось. Да, кроме этого, в комментариях также спрашивали, а что же будет, если аэрдроп упадет прямо на голову? Убьет он или нет? И, судя по всему, нет, все хорошо. И все-таки, как же мы это сделали? Если честно, у меня было только два выхода. Первый это идти играть в королевскую битву в Титане. И ждать, когда меня болтовщик с x 8 уронит, и тогда я уже посмотрю. Но второй выход оказался более интересным. Мы запускались кланом, мы захватили комнату. То есть, вот посмотрите, что сейчас происходит. Вначале я подумал, что у нас очень быстро получится найти АИКС, все это записать, быстренько сделать и пойти дальше играть ремки. Но режим королевской битвы оказался не таким уж и простым. И чтобы найти хотя бы один АИКС, нам пришлось сыграть как и минимум три игры. То есть, вы понимаете, все это время с аирдропов нам падало все, что угодно, но только не АИКС. И вот, наконец, тот самый момент настал. Парень все-таки нашел АИКС-308. в руках все-таки оказывается ножик за место пистолета я могу также бить даже кого-то зарезать но если честно это не самое интересное сейчас просто посмотрите как это выглядело со стороны ah, прикольно бля. тихо ну-ка <стоя>. нифига не, ну еще раз замахнись, за замахнись. Вот реально, кто бы мог подумать, что эта анимация может оказаться вот такой вот баганой. Обязательно скидывайте это видео своим друзьям. Ну и ставьте лайк, если оно вам понравилось. Но пока что я ставлю СНР постреляю. Так. Да, кстати, итоги прошлого конкурса уже на втором канале. Ссылочка в описании. Пока-пока.